Йоу как меня слышно? Ее, давайте подождем, пока немножко народу соберется. Ее Надя, привет. Мать, ты когда-нибудь била э, в Испании стулом э, людей в 7 утра? Ладно, короче, э, давно меня не было в прямом эфире. Э, последний раз, мне кажется, это, это было... Несколько месяцев назад я тогда всем рассказывал, что у меня будет операция э -э, на горло. А в итоге, короче, все обошлось, и какой операции мне не делали, э -э, потому что я сначала узнал про другой метод, а потом, когда уже надо было время подошло, сдал анализ, он улучшился, и потом я сдавал еще, через месяц еще улучшился. Короче, пока что э -э -э -э, этот вопрос... Отложен, вот, и все со мной хорошо, я не болею, я на ногах, все кайфово. Спасибо всем, кто поддерживал, там писал что-то мне в директ, так далее. Все круто, в общем. Вот, пользуясь случаем, я хочу вас позвать всех на свой сольный концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Аврора» который будет вот ровно через месяц, 10 ноября. Это будет уже третье мое выступление в Петербурге за этот год. Вот, и поэтому я... Особенно важно, чтобы в этот раз вы пришли, была поддержка большая, как всегда. Вот, потому что в Питере я выступать в следующем году не буду. Uh, так получилось немного неравномерно в этом году три раза в следующем не будет ни одного Вот и в Москве концерта в, в 2018 году уже в этом тоже не будет поэтому Питер это главный, главный оставшийся концерт этого, го этого года uh, поэтому uh, всех жду на кассиру можно купить билеты вот увидимся там вот, что еще вам рассказать? У меня еще... Э -э могу вам затиздерить кусочек трека, который выйдет 12 октября, послезавтра. Совместно с Алоном и Пикой. И потом еще через несколько дней выйдет еще мой сольный трек. Э -э -э вот. Но его я показывать вам не буду. <тал> так. А насчет альбома я работаю над ним. Собственно, поэтому сейчас нет особо никаких отвлечений на всякие другие темы. Я сейчас сконцентрировал на этом. Я пишу его. Он выйдет, я думаю, весной... Скорее всего, может быть зимой, конце зимы, 19. -го. Так, что ли мне, мне позвонили? А, вот. Так, сейчас. А, где же он, где же он, где же он? А... вот получается Всем, кто в 7 часов успел, услышит мой кусочек раньше всего. Там всего, правда, 8 строчек. Нам слышно вообще? Нет. Это не то. Давайте включим с колонки. А, вот она, Ща. Сейчас, сейчас, ща, ща, ща, ща, ща, ща. Так, блютуз. Все? Блять, ну я так и знал. Надо поменять батарейки на колонке. Короче, вам так что-нибудь слышно? Или может я попозже вам включу и буду на студии, сегодня попозже? Еще раз выйду прямой эфир. Напишите кто-нибудь, вам что-нибудь слышно вот так? Окей. <музыка> okay. Пауза А Я ее балую, я ее балую, я ее балую, я ее балую, я ее балую, я ее я ее балую, я ее балую. мало, мало, мало. короче, это выйдет через пару дней. На счет конфлада. У нас с ним. Мы сделали с ним трек, и в итоге, так как он уехал в тур и он выступает почти каждый день в этом месяце, то а мне нужно было до концерта в Питере сделать промо и выпустить клип А он в этом клипе сняться не мог, потому что он в туре. То мы решили, что ну Лучше нам сделать другой трек вместе. И оттуда я убрал его куплет и доделал песню сам. Она выйдет... Это... Выйдет полноценный клип сразу снова новой песни. Я так ни разу еще не делал. Что, короче... но ну, Обычно выходит сначала песня, а потом выходит клип. А тут выйдет сразу песня с клипом. Это будет в конце месяца. Короче... Вот, Флада там не будет. Вот мы с ним, мы если поработаем, то только когда, когда, наверное, уже в начале следующего года, потому что у всех у всех есть свои другие проекты, и каждый там занимается чем-то. Тоже не знаю. Наверное. Еще хотел сказать по поводу Рокета. Вот у чувака вышел микстейп на днях, где есть там куплет гостевой. Но, но там весь, весь сок не в этом, там есть реально, реально очень крутой трек. Читаю о драгах. Мне очень понравился этот трек. И, собственно, это причина, по которой по которой мы, наверное, с ним сошлись. Вот поэтому записать всякую хуйню, типа там за деньги записались и так далее я бываю записываю с кем-то за деньги, и я никогда такие треки не а... публикую в своих соцсетях вот если я в этом укладываю, в этом разговариваю значит это все сделано на респекте исключительно так и больше никак иначе ладно, малыши, короче рад вас был всех видеть Трансляцию я сохраню, э, и буду впредь э, чаще обещаю вас радовать своим милым лицом. Короче, э, еще раз, 10 ноября, Аврора, Санкт-Петербург. Хочу всех вас видеть, давайте. Не тратьте время зря, всем пока.